Здравствуйте, меня зовут Мария Назарова, я специалист по работе с клиентами компании WebCom Group. Сегодня мы покажем, что непонятные зачастую аббревиатуры и термины, которыми так любят щеголять маркетологи, на самом деле не так страшны и могут существенно облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. Это видео открывает цикл «Просто о сложном», в котором мы будем простыми, доступными словами, на примерах объяснять сложные вещи. И начнем мы с Customer Journey Map – карты взаимодействия пользователя с бизнесом. Мы не будем углубляться в дебри, а покажем, как можно использовать CGM для разработки стратегии взаимодействия с бизнесом. Пусть порой и не совсем так, как задумывали авторы. Главное, чтобы это было полезно нам. Приступим. Карта в себе содержит все этапы, на которых потребитель может или должен контактировать с бизнесом. От первичного контакта, изучения и до возврата для повторной покупки. На каждом из этапов у нашего потребителя есть цель, чего он хочет добиться. Есть процессы, что он делает для достижения этой цели. Есть каналы, источники информации, где он может касаться нас для достижения своей цели. Есть ожидания от взаимодействия с вами. Обязательно есть барьеры, которые могут и помешают ему дальше быть с вами. Обязательно есть блок идеи, то место, где мы описываем, как будем снимать барьеры. И так по каждому этапу. Чем более подробно мы опишем, тем проще потом будет работать. А теперь давайте подумаем, где мы будем брать информацию для каждого блока. Цель потребителя на первом этапе можно сформировать самому, но в будущем стоит уже уточнить из глубинного интервью. Что такое глубинное интервью и как его провести, здесь очень скоро появится видео. Процессы тоже пока можно описать попросив кого-то из знакомых достичь цели потребителя на данном этапе. Каналы, как и процессы, вам подскажут наблюдение за тем, как выбранные вами знакомые будут решать задачу. Ожидания. Тут, в принципе, просто. Что должен получить ваш потребитель, пройдя по процессам? А теперь интереснее. Болевые точки. Тут вам помогут ваши конкуренты. Успешные конкуренты. Сравните их действия, каналы, рекламные активности, сайт, страницы в соцсетях и свои. Только не забывайте, на разных этапах у вас будут разные конкуренты. В интернете это не те, кто больше зарабатывает, а те, кто забирает ваш трафик. Мы посвятим отдельное видео, как правильно определить конкурента и правильно его проанализировать. Идеи. Тут пишем, как мы будем снимать барьеры, кто ответственный, когда дедлайн и что будет результатом. Пройдясь так по каждому этапу и заполнив все блоки, мы составляем себе план действий, в котором видим что, как и в каком порядке нужно менять, чтобы бизнес успешно развивался. Как провести фокус-группу в стиле light? Откройте Excel и заполняйте. Какой канал использовал испытуемый? Какой первый шаг сделал? Что он ожидал? и как отреагировал на полученный результат, что ему помешало двигаться дальше, что бы он изменил, а также, что ему понравилось. Записываем, усредняем, используем. Небольшой совет по проведению импровизированной фокус-группы. их должно быть не меньше трех, чтобы исключить субъективизм, и не более пяти, так как на начальном этапе это не даст дополнительных знаний, но зато значительно прибавит работы. Распечатайте, прикрепите на стену, Зачеркивайте решенные проблемы и не держите в голове, а держите все под контролем. Как вы только что убедились, разработка Customer Journey Map по плечу малому и среднему бизнесу. Использование CGM помогает построить наглядную картину всех этапов и действий по продвижению бизнеса. Не обязательно использовать платные инструменты. Пусть это будет таблица в Excel, где каждый столбец – это этап, а строки – это цели потребителя, его действия и барьеры. Главное, пусть это у вас будет. Делайте!